Здравия, друзья! Меня зовут Денис Залевский. Я официальный представитель компании Search Challenge по Дальневосточному округу. Сейчас у меня тут идет ремонт, переезд, поэтому вовремя не смог начать. Мой основной канал подвергся блокировке со стороны YouTube. И получается, я на нем не могу проводить прямую трансляцию. Поэтому провожу на своем старом, на втором канале. Потом эту ссылочку опубликую везде на эту трансляцию. Сейчас хочу дать информацию относительно НЭК. Это народная энергетическая компания. И также поговорим с вами об общих принципах взаимодействия. В общем, на сегодняшний момент, все, кто знает, кто-то кто впервые увидит данное видео, есть компания Search Energy, которая занимается производством бестопливных генераторов или по-другому генераторов бесконечного электричества. За счет чего это реализовано? Так как в каждом генераторе на сегодняшний день присутствует электромагнитное сопротивление, которая затрудняет э, вращение генератора. То есть чем больше нагрузка подается на генератор, тем больше магнитное сопротивление. За счет этого люди, то есть как решали до сих пор эту проблему и решают ее по сей день, э, приделывают к генератору паровоз. <coughs> паровоз этот выглядит либо в виде атомной электростанции, э, в которую загружается э, ядерное топливо, и нагревает воду, то есть кипятит воду, да, и паром, крутится, паром крутят турбину, которая производит компания Siemens. А турбина уже вращает ось генератора, либо угольная электростанция также за счет сжигания угля нагревается вода, и также по такому же принципу паром вращает генератор. То есть 150 лет этой технологии да, паровозом крутят, преодолевают магнитное сопротивление. Соответственно, из-за этого падает КПД, КПД незначительная. то есть можно сказать так, что его вообще в принципе нет, потому что средства, которые тратятся на выработку электроэнергии, они превышают, те, скажем так, превышают полученный результат. Полученный результат меньше, чем вложенный. То есть это все производства убыточное. И на сегодняшний день то есть, данная технология была разработана Александром Сергеевичем кугушевым Это наш соотечественник. Он сейчас живет в Италии. Разработал он еще в 80-х годах эту технологию, но ну, тогда ее просто ну, никто не собирался воплощать в жизнь. Потому как был огромный запас мощности. То есть. Потреблялось страной всего лишь там 30% от произведенной электроэнергии. Сейчас я вам покажу экранчик. Угу. А, на сегодняшний день... Вот мы видим на сайте Search Energy, это наш первый сайт. Сейчас, уже после майских праздников, будет готов новый основной сайт, на котором будет все удобненько, красиво показано. Сейчас мы можем видеть, что вот показатели 2016 года. Источник это Министерство энергетики в России. Выработка электроэнергии составляет ну, не будем там вот эти да, цифры называть. Назовем 1071 кВт-час, а электропотребление 1054. То есть запаса мощности нет. Развиваться нечего. И в связи с этим, именно в настоящее время, как раз очень актуально внедрять данную разработку. Почему наш генератор может то есть, являться новым источником энергии? Потому что убрано электромагнитное сопротивление из генератора и каких бы размеров он не был, его можно даже под нагрузкой свободно вращать рукой. Но, естественно, руками крутить его никто не собирается и педалями также. Поэтому к генератору приделывается электродвигатель. Меньший по размеру, сейчас покажу, вот на главной на схеме. Вот видим генератор у нас, вот маленький электромотор. На экспериментальном образце, вот он показан, видео, как это работает в Италии, он стоит, действующий образец. Электродвигатель потребления у него 60 Вт, он вращает через ременную передачу генератор, который вырабатывает 3 кВт. Соответственно, этот же генератор запитывает через компьютер двигатель, который его вращает и остальное выдает на потребителя. Для двигателя нужен всего лишь пуск, то есть там аккумулятор какой-то и так далее, то есть либо ручной, либо автоматический. На схеме все показано, то есть мотор вращает генератор, генератор запитывает сам мотор и через компьютер выдает на потребитель. То есть компьютер всем управляет на базе этой технологии была нами создана группа вконтакте то есть это первый этап с чего мы начали с группы вконтакте так откроем народная энергетическая компания есть открытая группа есть закрытая группа Видим, потихонечку люди начинают добавляться. Это Search Energy, это официальная группа компаний. В чем суть данной энергетической компании? Потому как вы можете получить по акции, которая вот закреплена в этой группе, также у меня на странице закреплен пост, вы можете получить 16 мегаватт контрактов, это Акции компании Search Energy абсолютно безоплатно. Каким образом это сделать, написано все здесь, можете сами почитать. Забежал немножечко вперед. Сейчас про... скажу, что такое мегаватт-контракт, чтобы было понимание, если кто смотрит впервые данную информацию. Компания Search Energy выпустила мегаватт-контракт. Это электронные акции компании на блокчейне. То есть можно сказать смарт-контракты. 1 мегаватт-контракт – это контракт на электроэнергию объемом 1 мегаватт-час. То есть имея 1 мегаватт-контракт, вы фактически имеете право получить от компании электроэнергии в размере 1 мегаватт-часа. Также, как их использовать? Мегаватт-контракты можно обменять на электроэнергию от компании Serch Energy и ее партнеров. То есть в ближайшее время в первую, в первую очередь будут получать данные установки электростанции, чтобы они заменяли, то есть не уголь жгли, да, а чтобы заменяли вот сжигание угля, вот эти вот эти все паровозы заменяли нашими генераторами. И, соответственно, из тех же самых розеток, что и сейчас, люди будут получать электрический ток уже от нашей установки, соответственно, это электричество будет дешеветь постоянно, потому что как только все электростанции получат наши генераторы, сразу же начнут получать их люди, которые купили акции компании. Возможно, это будет сделано одновременно, то есть, ну... Все, все делается рационально, как можно лучше для народа. Поэтому, так как люди, имеющие акции компании, будут получать уже в сентябре, с сентября месяца начнется уже потоковое производство этих генераторов, сейчас делаются три экспериментальных образца первых в России – а в начале июня уже будут они показаны. Вот. И так как люди, имеющие мегаватт-контракты, будут получать свои собственные генераторы, ставить их у себя дома, запитывать свои дома, производство какие-то и так далее, то, соответственно, этим людям не нужно будет ну, получать услуги, да, получать электроэнергию от электрических компаний. Поэтому электричество будет дешеветь. Можно обменять на электростанции от компании Search Energy. Да, это вот как раз о том, что я говорю, что в чем суть данных акций, мегаватт контрактов. То есть получ... генератор приобрести вы себе сможете только за акции компании. То есть за рубли, за доллары, там, за евро вы его не купите. Только за акции компании. Также можно обменять на время пользования продукции от компании Search Energy. То есть каким образом это выглядит будет. Либо вы подключаетесь к общей сети от компании Search Energy да, и получаете электроэнергию в размере, например, у вас есть 10 мегаватт контрактов. Соответственно, 10 мегаватт час электроэнергии компания вам должна поставить. Все. Как только вы израсходуете этот объем, то, соответственно, уже там... Будете оплачивать в соответствии с тарифами, какие будут. Либо можете впоследствии взять генератор в аренду. То есть также получаете генератор в аренду. Как только он у вас вырабатывает, например, у вас есть 10 мегаватт контрактов. То есть купить генератор вам этого не хватит. Чтобы приобрести генератор, которого хватит на то, чтобы обеспечить дом, это примерно нужно вам иметь 150-200 мегаватт контрактов. Соответственно, имея 10 мегаватт контрактов, вы можете взять генератор в аренду и использовать его до тех пор, пока он не выработает вам 10 мегаватт час электроэнергии. И передавать по наследству. То есть такие вот акции. Стоимость акций постоянно растет. Вот у нас мы видим график на сайте. С марта месяца пошел рост. С 1 марта по 15 число стоимость составляла 5 рублей, с 15 по 31 марта 10 рублей, первая половина апреля 50, вторая половина апреля 90, май вот сейчас у нас идет до 15 числа 120 рублей за одну акцию. После 15 числа мая и до конца мая будет у нас 170 рублей за одну акцию составлять. И таким образом цена доходит до 1 сентября. 1 сентября стоимость элект... 1 мегаватт-контракта устанавливается в размере 3100 рублей. То есть с чем это связано? Так как в России мы видим, вот, можем тут нажать на источник, открывается у нас официальный источник, это три рейтинг. На нем опубликована стоимость электроэнергии в странах для населения. Видим, что в России 3 рубля 10 копеек за киловатт-час стоимость электроэнергии составляет. Соответственно, 1 мегаватт – это 1000 киловатт. Соответственно, 1 мегаватт-контракт стоит 3100 рублей. И эта цена изначально такая. Но для того, чтобы люди могли себе позволить приобрести впоследствии генераторы э, стоимостью там, по 700-600 по тысяч рублей э, – для этого цену специально э, начали с самых низов. То есть, как сказать, э, уронили цену, да, чтобы люди могли э, с разным, с различным достатком, с финансовым положением приобрести 7 мегаватт-контракты в нужном количестве, для того, чтобы в последующем за них приобрести генератор. А также с сентября месяца компания э, будет... Э, покупать у всех желающих мегаватт-контракты по 3100 рублей. Но делать это для людей невыгодно, потому как будет организована площадка, где, если вы желаете продать свои мегаватт-контракты, вы подадите заявку, вас опубликуют на этом ресурсе с вашими контактами, и люди, крупные промышленники, бизнесмены – различные, то есть, компании, которые сейчас о нас не знают, там каким-то причинам не слышали или еще что-то, либо сомневались, они уже будут искать, где приобрести акции компании, чтобы за них получить себе генератор. Соответственно, они будут направляться на этот ресурс, на эту площадку, где будут, где будете как раз вы со своими контактами размещены, кто хочет продать мегаватт-контракты, и уже... Сами будете договариваться, по какой цене вы их продаете. То есть, таким образом, обеспечена ликвидность акций компании. Так, теперь не буду долго тут отвлекаться. Продолжу. С чего начал? То есть народная энергетическая компания. Для чего это сделано? Если у вас, например, совсем нет средств, либо вы не успели купить по маленькой цене мегаватт-контракты, вы можете получить по акции 16 мегаватт-контрактов. И такого количества вам не хватит для, для приобретения генератора, которого, который можно поставить да, и запитать весь дом. То есть вам, возможно, хватит, на там, чтобы сделать просто освещение, либо генератор, который можно установить там, в автомобиль, ну, что-то вот в таком роде. <coughs> То есть вы можете выгодно использовать ваши мегаватт-контракты. То есть данный ресурс – это сообщество людей, народная энергетическая компания. это Она впоследствии будет зарегистрирована удобным образом, чтобы это было выгодно каждому. И получается, что объединить свои мегаватт контракты на одном кошельке один общий кошелек народной энергетической компании с него в последующем, как только наберется на достаточное количество акционеров будут приобретены генераторы и установлены в различных местах там на производстве будут запитаны жилые дома там кварталы микрорайоны то есть в каких-то местах, да, и, соответственно, все акционеры Народной энергетической компании будут получать плату в равных долях. В каким образом это реализовано, то есть как стать акционером. Чтобы стать акционером компании, Народной энергетической компании, нужно, если у вас имеются свои мегаватт-контракты, перевести минимум, так, сейчас покажу. Так, так, так. 10 мегаватт контрактов на общий кошелек компании. Вот он. Вот для участия в закрытой группе вам необходимо внести вступительный взнос, перевести любое количество мегаватт контрактов на единый учредительный кошелек. Вот он. Адрес кошелька. Таким образом, заполнить анкету и подать заявку о приеме в группу. Заявки подаются Сергею. Обращайтесь, Сергей Анатольевич, тут у нас имеется администратор группы. К нему, пожалуйста, подавайте заявки, он вас включит в группу. <coughs> То есть вложить в компанию вы можете от 1 мегаватт-контракта, да, я говорился перед этим, от 1 мегаватт-контракта. Так, и на один мегаватт-контракт у нас начисляется 100 долей в будущем акции Народной энергетической компании. Чтобы попасть в закрытую группу, вам необходимо перевести минимум 10 мегаватт-контрактов, если они у вас имеются на данный кошелек, либо приобрести мегаватт-контракты. Для приобретения мегаватт-контрактов вы можете обращаться как раз вот ко мне, по моим контактам. Тут указан телефон, скайп у меня. Также на сайте, на сайте компании опубликованы в разделе «Контакты» опубликованы списки представителей, официальных представителей компании по регионам. В том числе там я присутствую. Поэтому для, первых, для, первых, для первой тысячи участников у нас лично от меня... Приготовлены бонусы при покупке от 10 мегаватт контрактов у меня для вступления в зак... вам дарится бонус 10 процентов от суммы покупленных мегаватт контрактов. То есть купили 10 мегаватт контрактов, получили еще один подарок, купили 100, получили еще 10 подарок. Таким образом, то есть, надеюсь, понятно объяснил, что чтобы вступить в закрытую группу, нужно перевести на кошелек от 10 мегаватт-контрактов. А участвовать участвовать чтобы в, самом, в самом сообществе вам можно от 1 мегаватт-контракта. Таким образом то есть и в последующем получать дивиденды. Ну, если у кого останутся вопросы, обращайтесь по контактам. Контакты опубликованы у меня в описании под этим видео. Также есть ссылочка на данную группу, можете самостоятельно все почитать, разберетесь. Далее, что еще хотелось бы отметить, что... Нами было создано в 2015 году Сообщество Правовед Сибирь. Многие знают об этом сообществе. Так, сейчас отключу демонстрацию экрана. Все участники сообщества Правовед Сибирь, которые приобретали пакеты документов, любые, то есть там полный пакет, личный пакеты, переписка с банками, либо судебный, либо по приставам, либо пакеты по возврату страховки, то есть э, любые абсолютно пакеты документов, то э, от меня лично и от Владимира Мошкина, э, получает, можете получить дивиденды э, в виде мегаватт-контрактов. Каким образом это э, выражается? То есть я уже записывал по этому поводу видео. Сейчас еще раз покажу экран каким образом это выглядит. Например, вы купили полный пакет документов в сообществе правовед Сибири за 38 тысяч рублей. Эту сумму делим на 3100. Это стоимость 1 мегаватт контракта на момент 1 сентября. Получаем 12,2. Округляем до 13. То есть вы получаете 13 мегаватт контрактов безоплатно. То есть это а, ваши дивиденды. 13 мегаватт контрактов умножим на 3100. О, многовато. 13 умножим на 3... Так, Это что такое? 13 мегаватт контрактов умножим на 3100. Получаем 40 300 рублей на момент 1 сентября. То есть, как распорядиться данными акциями, вы уже решаете сами. То есть, вы можете либо компанию Search Energy по 3100 рублей, либо продать их какому-то предприятию там, по любой цене, по которой вы сами решите. То есть, не дешевле это точно, но дороже можно. Потом... Можете продать их в любую страну. Например, сейчас вам покажу, вот где мы тут смотрели стоимость электроэнергии. Вот видим стоимость электроэнергии в разных странах. Например, вы можете продать там, в Германию по 19 тысяч рублей за один мегаватт контракт. Тогда это получится уже совсем другая сумма. Можете там в Италию продать по 15 тысяч рублей, в Австрию по 12,9 девять по 12 900 получается за 1 мегаватт контракт, во Францию по 11 тысяч рублей за 1 мегаватт контракт и так далее. Можете э, получать электроэнергию на этот объем, то есть получается на 13 мегаватт, то есть 13 мегаватт э, час электроэнергии вы можете получить от компании безоплатно. Можете данные мегаватт контракты вложить в компанию НЭК, чтобы в последующем участвовать значит, в установке генераторов на каких-то производствах и получать оплату за поставленную электроэнергию. То есть абсолютно у вас широкий, широкий спектр, куда вы можете применить данные полученные мегаватт-контракты. Вот, можете их также передать по наследству. В любом случае, видим, что полученная сумма будет превышать ту сумму, которую вы потратили на пакет документов. При том, что вы получили знания в Провед Сибирь, вы еще получаете дивиденды с этого. Эта информация прошу поделиться со всеми своими знакомыми в соцсетях. Даже если вам это видео не принесло пользы, то просто хотя бы поставьте лайк сделайте репост данного видео так по основным моментам я прошелся сейчас прошу понять у меня идет ремонт переезд на сумках поэтому не совсем удобно проводить вебинары сейчас значит в ближайшее время в Красноярске будем открывать офис компании Search Energy. Вот И о работе данного офиса вы уже можете ознакомиться на наших каналах. Везде будет выложена информация, как это происходит. В данный момент времени Search Challenge ожидает в конце мая, будут готовы документы от юристов, то есть... Чтобы вы понимали, патент на данную разработку был получен в Украине, то есть так как Александр Сергеевич автор данного проекта жил, поэтому патенты также были, то есть запретения были запатентированы там же. Патенты Александра Сергеевича вы можете посмотреть вот на сайте компании, нажав кнопочку компании. Так, нет, не здесь, где же тут я видел. Сейчас найдем наша миссия, по-моему. Так, нет. А для каждой страны, то есть... Группа юристов готовит документы для компании, чтобы компания могла заключать договора, проводить сделки с любой страной, с любой фирмой, с каждой страны, так как в каждой стране немного отличается. Поэтому для каждой страны будут свои патенты, чтобы избежать нашего устройства. То есть, копирование будет устройство будет защищено от копирования патентированием в каждой стране отдельно и техническими моментами. То есть, чтобы не смогли воспроизвести данное устройство. Потом, в конце мая, в начале июня планируется уже в России представить действующий генератор, то есть на данный момент он имеется в Италии, в России еще не производится, только э, на стадии сборки. Получается, что э, в скором времени, там через какой-то месяц, буквально начнут показывать о нашей компании по телевизору, говорить на радио. Э, и так далее. То есть везде будет мелькать данная информация. То успевайте, изучайте информацию, успевайте приобрести себе мегаватт-контракты, либо получить их по акции, либо докупить еще себе, сколько вам необходимо. И так далее. Так, ну, по основным моментам прошелся. Патенты... Патенты... Так, сейчас посмотрим. Где-то они на сайте прячутся. Угу. Тут вот представлен план развития до 2030 года, то есть куда подходят данные генераторы. Это производство, жилые дома, различные виды транспорта везде их можно использовать и видим также что выпущено было 380 миллионов контрактов и 1 сентября закончится их продажа в последующем будут выпущены, будут выпускаться контракты на произведенные мощности то есть видим, что 100 тысяч новых мегаватт-контрактов будут выпускаться после производства, сборки устройств общей выходной мощностью на 1 мегаватт электроэнергии. Вот таким образом, друзья, ссылки на сайт, на группы ВКонтакте, которые я показывал, присутствуют в описании под видео. Поэтому изучайте информацию, связывайтесь по контактам. И благодарю всех за внимание. Будем завершать. Так. До новых встреч.